День добрый, дамы и господа. Сегодня я вам покажу, как мы делаем выманку червя и заодно определяем, сколько червя можно получить с одного квадратного метра. Значит, Сегодня у нас 12 марта 2016 года. Вот поставил видим я ящик со специальным кормом. Значит, вот этот вот ящичек идет со специальным кормом, который будет выманивать нам червя. Попробуем провести такие вот опыты. И заодно посмотрим, что у нас получится. Как видим, бортик у нас готовится. Как раз промеряем PH. Посмотрим. Вон, все соседи посадили редиску на биогумусе посмотрим на их дальнейшее урожаи. ну что до завтра ровно дадим 24 часа ящичку нашему постоять и потом посмотрим что будет сейчас 15.02 итак здравствуйте сегодня у нас 13 марта ровно 3 часа дня сейчас мы с вами посмотрим что у нас здесь происходит за одни сутки за одни сутки видим череп пошел вверх пошел череп вверх пошел, пошел пошел смотрим что у нас тут происходит в ящичку ребят вот что у нас происходит в ящике вот ну, для интереса просто для интереса мы сейчас возьмем и свесим червя сейчас мы просто достанем червя О, я поставлю камеру свесим сколько там червя и посмотрим какой вес получился у нас с ящика. Я результатом более чем доволен. Посмотрим с этой стороны. Вот видим. Отлично. Щерьев живой. Бегает, как на приманочку пошел. Ах, красавчик. Красавец, черь. Так, достаем ящик. Достаем ящик и идем влажить червя. Ну, попробуем заодно посчитать. Идем в съемочку взвешивания червя. Будем делать подсчет. Вот у нас ящик. На улице пошел легенький дождик. Я вынужден забежать в пристроечку. Ну, начнем подсчеты нашего червячка. Все, ребята, начинаем, начинаем нашу съемочку. начинаем выбирать червячков, червячков начинаем выбирать. Будем по ходу их еще считать, У каждого червячка будем считать. Давай, давай, угадай Давай, давай, угадай! Давай, давай, укатай Давай, давай, укатай Давай, давай, угадай! Давай, давай, укатай Давай, давай, очень сильно устал считать. Червя получилось 4,5 килограмма. Получилось 8247 единиц червя. О, я испугался, потому что ящик был чуть больше половины наполнен. О, я сразу моментально побежал, добрал субстракта и досыпал сюда, потому что вот так вот. Ну, я скажу, ребята, я очень сильно рад. Очень сильно рад. Как вы видите, червь сразу прячется на низ. Технология работает. Все четненько, все отлично. Значит, ребят, заказ маточного поглуя такого ящичка идет полторы тысячи штук. Заказываем, не стесняемся. Вот видим. Червя, ну, ребят, вы сами видите, более чем предостаточно. просто, Просто. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.